С правой стороны в Google Chrome есть у нас три точки с правой стороны, также у нас есть здесь дополнительные инструменты и есть расширение. Нам нужно сюда, мы нажимаем на расширение, заходим на эту страничку и с левой стороны вверху у нас есть такие полоски и есть у нас такая вкладка «Открыть интернет-магазин Chrome». Мы идем туда. Нам нужно в интернет-магазин. Мы идем скачать приложение для того, чтобы у нас включался VPN. И здесь в поиске по магазину мы пишем вот такой, такое расширение. Название самого расширения. Оно называется бросик VPN. Так и пишем. Написали бросик VPN. Вот оно вышло. И здесь вот нам нужно кликнуть именно по этому расширению. Вот с таким зеленым земным шаром. Кликаем сюда и нажимаем скачать для хрома. У меня она просто установлена, а вы нажимаете установить. Это можно сделать и на мобильных телефонах, это можно сделать и в любом браузере, которым вы пользуетесь. Нажимаете и оно у вас появляется. Я показываю на браузере google chrome, вы можете в своем браузере попробовать и появится вот такой верху земной шар вашей панели. Вначале она может быть скрыта, поэтому нажимаете на вот эту кляксу расширение здесь и ставите напротив него вот такую закрепочку чтобы он был в закрепленных, чтобы он у вас отображался. вот он есть в списке, и нажимаем на эту скрепочку, то есть так он удаляется видите с инструментов, а так он добавляется, так удаляется, так добавляется, вот он появился и теперь он есть. И все, что вам нужно это просто его включить, нажимаете на него и вот кнопка есть включить-выключить, красное выключено, зеленое включено. Красное выключена, зеленое включена. Страну можно поменять. Здесь бесплатно можно пользоваться репеном с Нидерландов, Сингапура, с Великобритании, США и Австралия. Бесплатно. Нажимайте на любую страну.